Всем здорова, с вами Дрона. Это видео про новую крутую фишку, которая появилась в DreamSaker 2021. А именно, игра с другом на расстоянии. Друзья, совсем недавно разработчики обновили игру. Сразу хочу сказать, что с этим обновлением появились новые крутые фишки. Самое классное из них, это возможность играть в товарищеские матчи с кем хотите и когда хотите. То есть создавать свои серверы. Вот я обновил игру и сейчас детально все расскажу. Я сначала подумал, что товарищеские матчи должны быть в товарищеских матчах. Но это не так. Здесь все без изменений. Кроме того, что они действительно обновили составы всех команд. Давайте теперь перейдем в менюшку больше. Здесь также остались яркие моменты. Менюшка рекорды. Ну а здесь посмотрите, добавили колонку друг. Там будут показывать все результаты игры с вашим другом. И вот самое главное, товарищеский матч. Это новое меню, его раньше не было. Вот это и есть наш сервер. Сюда нужно записать код матча. Я пишу просто games GamesDron. Нужно записать любой код. Главное, чтобы он отличался от других. Любители игры давно просили сделать свои сервера. И вот, наконец-то, разработчики сделали это. После того, как ведете свой код, просто нажмите «Хорошо». Теперь я беру второе устройство, чтобы подсоединиться к этому серверу. Здесь пишу точно такой же код Дрон. Чтобы быстрее начать игру, желательно ввести код одновременно. На двух устройствах, ну или с минимальной задержкой. Не знаю как для вас, но для меня это супер фишка, которую они придумали. Но еще хочу сказать, что игра со своим другом, игра практически не тормозила. Вот мы ввели код и нажали хорошо, и ждем загрузку матча. Для наглядности, я вам показал, как загрузил игру на двух своих аккаунтах. Одно устройство работало через Wi-Fi, и одно работало через мобильный интернет. Также, что я хочу еще добавить, это посмотрите, как разработчики обновили игру в плане графики. Сначала непривычно, но потом понимаете, насколько игра стала еще красивее. В общем, могу их только похвалить. Они выпустили действительно актуальное обновление. Ну что ж, друзья, на этом все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!